Привет! Вы на канале ToySoul. Это серия уроков о амигуруми для начинающих. В этом видео мы будем вязать полустолбик с накидом. У меня уже готова цепочка из воздушных петель и я начинаю вязание. Первое что я делаю для вязания полустолбика с накидом это конечно накид. Накид делаем таким образом. Вводим крючок от себя под рабочую нить и у нас на крючке появляется накид. Далее мы вводим крючок в третью петлю от той петли, которая находится на крючке. Раз, два, три. Вот у меня третья петля воздушной цепочки. Я в нее ввожу крючок, захватываю рабочую нить протаскиваю и следующее что я должна сделать это провязать все три петли находящиеся на крючке одним движением. я захватываю рабочую нить и протягиваю ее через все три петли. вот таким образом у нас получился полустолбик с накидом продолжаю вязание делаю накид ввожу крючок в следующую петлю воздушной цепочки протаскиваю и провязываю все три петли, находящиеся на крючке одним движением. продолжаю, делаю накид, ввожу крючок в следующую петлю воздушной цепочки, провязываю все три петли одним движением. накид, петля, провязываю все три петли. накид, петля Провязываю все три петли. И таким образом вяжем до конца воздушной цепочки. Я провязала до конца воздушную цепочку. Чтобы провязать второй ряд полустолбиков с накидом, я поворачиваю вязание. Делаю две воздушные петли, это будут петли подъема. Далее мы с вами видим, что петли предыдущего ряда они выглядят вот такой косичкой, одна петля состоит из двух долек. Мы будем вводить крючок под обе дольки одной петли. Давайте попробуем. Делаем накид, вводим крючок в пер, под первую петлю под обе дольки, захватываем рабочую нить, протаскиваем и далее провязываем все три петли одним движением. Накид вводим крючок под следующую петлю предыдущего ряда под обе дольки. Захватываем рабочую нить. Провязываем все три петли. Накид. Петля. Провязываем все три петли. И таким образом продолжаем вязание. Тренируемся. Вот у меня готов образец. Так он выглядит с лицевой стороны. Это вид с изнаночной стороны. Как видите, разницы никакой нет. Мы с вами научились вязать полустолбик с накидом. До следующей встречи!